I think the girls with their nails are... Всем доброе утро, ребят. Начинаем бравликом. Особенный привет. Вчера пофанились. В общем, что у нас сегодня интересного? Мы сейчас посмотрим, запустили или нет шарики. Что-то я не вижу шариков на русском. Сейчас будем чекать. Так, Берсер. Скин 20 осколков. Фонтан. Орлетка. Чарующие покупки. Открыть сундук. Возвращение. Что, нету что ли? Ну, сейчас перезайду еще раз. Может, не обновились акции. Или на русском, как обычно, нифига толком. Нет. Ну, на английском сервере у нас уже второй день сегодня. Ну Сфера дракона это не то рулетка. не, нету шариков. Открыть сундук. Что-то, походу, как обычно, станет химиком. Не, нифига нету. Да. Набор сокровищ. Запак. 50 осколков мага. Да, ну нафиг он вообще ни о чем. Да. Жесть, короче, накопление с питомцами. Старенькими. Ну, такое, короче, ничего интересного, как видите, нету. Что-то они нифига толком не завезли. Так, суки, поехали дальше на английский сервачок. Так, что у нас на английском сервере? Сейчас глянем. Мы на твинке. Так, пак-пак. Сприн-паки. Тоже нифига, опять больших паков Мага начали продавать. Бессмысленно вообще. Просто бессмысленно. А, так, а что по этому? Ну, видите, здесь шарики есть. Я не знаю, что не запустили. Еще 7 минут я не могу. You can't light this лотерн yet. А, вот так вот. Не можем пока зажечь. Что по плюхам. Счастливое число. Спринвилл, божество, 30. 30 камешков за 100 монеток. А было, по-моему, 2 или 3 возможность забирать химерик. Короче, ничего такого нового, мега особенного нету. Так, хорошо, с этим тоже разобрались. Ну, видите, сегодня что-то скудненько очень. Я ожидал... А, подождите, я ж не все еще посмотрел. Коллекционер. Ну, 200 книг, 200к кулаков, 100 этих, довольно-таки, я вам скажу, неплохая тема. Сейчас, наверное, еще на АС забежим. Чекнем, что там, ну интересно. Заберем. Добавим слоты. Вот 25. 25 попыток. Не, нифига. Ни ангела не вытащили, ни этого. Ни снайпера. Так, ангел Есть алхимик инженер ну даже так 200к кулакове 200 книг я считаю за потраченные запашки это реально стоящее вложение Правда, я не помню, сколько там у нас миллиона выходит за максималку. 4 у нас было, да? 3 миллиона получается. Мы потратили. И все-таки выбили. но вот, допустим, даже если так взять... 200 книг, это что у нас получится? Вы возвращаете 8 миллионов. 4 потратили, но ну, я точно не помню. 4, по-моему, около 4. Если 100 попыток. Не проснулся я еще. Надо кофеевик делать. А 8 получили. В принципе, как по мне, это реально крутое приложение. Плюс вы еще получаете 200к кулаков. Довольно-таки неплохо. А, так, поехали дальше <музыка> Так, что у нас на немке? акции на немки зимние акции ребят а, так фонтан понятно ничего такого нового на фонтане нет ход вот, блин 200 я завтыкал вчера надо было пофармить эти как это я так профтыкал нам надо было вчера с вами зафармить квастики дальше а я втыканул Значит, буду сегодня фармить еще, дофармливать. Вот есть как раз, доделаю это. Такс, такс, такс, такс, такс, такс. С этим разобрались. Что у нас на немки интересного есть? Есть какие-то плюхи? Нифига нету. Что-то сегодня вообще вторник без всяких плюх, какой-то унылый вторник получился. Никаких плюшек, ничего толком нету. Че у нас по битве Гелий? Первое место опять. Тащера. Тащеры в деле. Затащили, в принципе, неплохо. Красавчики. Такс. Поехали, Тайваньку чекнем. У нас на Тайване сейчас я запущусь. Чекнем Тайваньку. Возможно, вы не платили за это приложение. Все, все как ребят, все как всегда. Так, поехали, посмотрим. Ну, кроме коллекционера сегодня, как видите, нифига интересного нету. Посмотрим, что у нас на английском сервере. Ой, говорю на английском, на IC творится. Может, тут что-то интересное хоть есть. Те же самые наборы, что и у нас. набор, А, набор снабжения есть. О, это интересно. Я смотрю, там уже вторая сумка зефира. Сейчас мы к ним вернемся. Фонарики здесь тоже есть так возвращение сокровищница такое магазин скидок берс то же самое дерево желаний есть что тут по деревку увидите ну, 110 либо карточка Ну я бы наверное 10 монеток выбирал в любом случае тоже такое интересное дерево у них ну, поехали, посмотрим снабжение. Ну, за 300 самым, конечно, по расходникам такое, за 5К тоже. А вот за 15К и за 30К реально топчик. Ну, за 15К, ребят, это просто пушка, честно скажу. Вторая, второй мешок зефира, я считаю, это вообще круто. Плюс по 80 сундуков и расходники, это бомба. Там лисица, конечно, ну и снайки, такое себе, какие эмблемы. Десятые эмблемы за 30к. Ну, за 30к дороговато, но вот по 15к наборы однозначно плюс. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.